В2. Установите соответствие между схемой реакции и веществом Х. У нас здесь дано большое количество различных веществ, различные исходные вещества и продукты реакции. Мы с вами поступим следующим образом. Мы проанализируем, какие же продукты реакции получаются и что же за тип реакции здесь. Пункт А. Ацетат меди. Ацетат меди это у нас соль уксусной кислоты, ch 3 со Дважды купрум И э, данная соль может получаться при взаимодействии кислоты с нашим гидроксидом или кислота плюс оксид. Э, у нас здесь есть два варианта кислот. Уксусная кислота и пропановая кислота. За счет того, что ацетат это соль уксусной кислоты, значит и в исходном виде реагент у нас будет уксусной кислотой. То есть А у нас один. Далее пункт Б. Глицерат меди. Глицерат меди получается при взаимодействии глицерина с купромом h Глицерин или по-другому мы можем назвать трехатомный спирт пропан-триол. Вот мы его такой похожий на буковку Е зарисуем. Значит, пропан-триол у нас под цифрой 4. Значит, для пункта Б у нас соответствует 4. В. Пропановая, так, пропионовая кислота, ну или пропановая кислота. Иногда гидроксид меди в кислых условиях при нагревании может являться таким как бы окислителем. И, в принципе, можно проследить такую схему: спирт, альдегид, например, или кетон в зависимости от того, где находится гидроксильная группа, и затем кислота. То есть предшествующим веществом у нас должен быть альдегид. И ищем мы здесь в. В правом столбике альтегид это у нас пропаналь. Пропаналь у нас CH3, CH2, CHO. Да, и в результате окисления у нас получается пропионовая кислота. То есть для буковки В у нас соответствует циферка 3. Г. Пропионат меди. Опять же, у нас получается соль только уже пропановой кислоты. Пропановая кислота у нас С3, э, условно можем так сказать. Значит, нам нужно искать исходное вещество, кислоту, опять же, уксусное или пропановое. Очевидно, что здесь пропановая, чтобы получалась именно эта соль. И последний пункт Д. Пропаналь. Опять же, у нас исходное вещество должно быть, скажем так, более низким классом да, то есть спирт, потом у нас альдегид, потом кислота. В данном виде у нас происходит также окисление. И что мы можем сказать? У нас в исходном состоянии должен быть какой-то спирт. Спирт единственный, который у нас здесь есть, это пропанол 1. Почему же здесь важно, чтобы был пропанол-1? Протекает следующая реакция. При данном реагенте Купром-О при нагревании как бы будет происходить отщепление двух атомов водорода от 1 гидроксильной группы, второй от сопутствующего ему углерода. В соответствии с этим будет получаться альдегид. И для пункта D соответствует цифра 2. Если бы уже у OH H-группа находилась у нас вот здесь, у второго атома углерода, тогда бы в результате реакции у нас получался кетон, ну, например, диметилкитон. Соответственно, здесь правильный вариант ответа А1, В4, В3, Г5, Д2.